Всем привет дорогие друзья, с вами Блэкчеллен, это игра под названием Побег от военкомата, а точнее от комиссара, который стучит сейчас в дверь и очень хочет нам дать, а именно мне, повестку. А я не очень хочу отправляться на войну, потому что там опасно и бессмысленно вообще туда идти. Конечно, очень актуальная игра и будет актуальна, наверное, до тех пор, пока война не закончится. Конечно, я осуждаю эту войну вообще, мы не одобряем ее. На голуби сидят, кстати, у меня на кровати нормально. Прикольно. Uh, все садитесь поудобнее. Я всем желаю приятного просмотра, и мы начнем побе побег наш. Наручники любимым. Я думаю, это пончик. Какие-то истории. Дядя, не надо. Корсар, ничего себе. Мы тебя корсар кидать, дядя. Что ты успокоился? Я узкий. Реально. О, Ридан. Ой-ой-ой-ой-ой, осуждаем, осуждаем. Открыть посмотреть. Посмотрим. О, там Байден сыт, смотри. Нет, дядя, давай ты уходишь отсюда. Нет, я не хочу. Это ты. А, нет, это не я. А, не важно, кто напротив, важно, кто насрал. Ну все логично. М -м, не заставляю. Ну конечно. На то, на О, на Никоглай. На пану, на пану. Здорово. Бутылка тоже пропала. Это с Никоглаем пропали они вместе. Они заговорились там и пропали. Что-то лотерейный билет какой-то. О, о, о, о, нет, ну как так, ну, ну почти же все выиграл, ну в смысле, так говно какое-то, не хочу, одно, той же. одно и то же происходит, нет, какой-то плеер, смотри, Денди или что это, а, еще советская, а голуби живые тут вообще нет, какие-то со вкусом повара, кстати, мы не почитали, начальник, со вкусом смеха от повара, реально, а где такие взять, я хочу, и пельмени, о, пельменей, не ясь. зеленый слоник. О, интересная игра. Надо будет поиграть как-нибудь. ГГ будет. Не, не будет. Не будет, я сказал. Ключик какой-то. Подушка какая-то. Диплом заслуженного собутыльника. Ничего себе. Да это жестко, да. Чё? Нифига себе, полетел. Походу, мужику тоже повеска пришла, реально. Вот смотри, сколько дипломов. Нифига себе, он какой... Диплом заслужно, клоуна, ничего себе! Вот это да. Ты смотри, чувак, вообще с высшим образованием. У него два высшего образования есть. Вот это да. Где x rxxxx, блин. Борьба с анонизмом. Понятно все. Понятненько тут что-то они уже забродили, какие-то компоты. Коды под въездом, ничего себе! Полезная книжечка. Ч лишь закрывай дверь, хорошо закрою. Не буду обижать дядю. какой-то, блин чувак еще сидит там? Это конечно все интересно. А где еще книжки взять? Мне надо еще дохрена книжек. А тут их нет уже. Как заучить милфу? Свои мечты? Очень полезная книга, кстати. А как? Где такую купить? Где она продается вообще? Как уберечь ребенка от соли? Ну тоже вот. Смотри, какие полезные у нее книги везде лежат. Мы ты какому-то, какую-то книгу комиссара дать, чтобы он отошел от меня и все, и успокоился а, подарили игру, эту игру, эту ты Чего? Хрень какая-то Ох ты, блин voting. Блин, что ты творишь, чувак Меня сейчас забанят О, булки, нормально М -м, очень, ооо, не-не-не, нафиг, закрываем такой, нет, это нам не нравится Не нравки вообще А, верхнюю нельзя, вообще нельзя открыть Блин. Блин, что у него за хрень тут висит вообще? Порезать можно. Полно мест, с которыми нельзя взаимодействовать. Ну какого хрена? Открываете. Фотоаппарат какой-то стоит. Допустим, у меня ключ есть какой-то. Золотой, кстати. О, еще книжечка. Нормально. Соды, хрена себе напался. На 5 лет, наверное, вперед. Там еще какой-то ключ надо белый. Чего? Чудо за звук? Это дрель какая-то. Соседи дрели там, ну конечно, самое время. Голуби, голуби, вы знаете, где есть ключик хотя бы один? Что-то вообще нету, ничего. Где ключики? Вообще ничего, пусто, просто пусто. Мой тут ключики есть, нету хрена. Закрывай. Кто-то сало хочет отбирать. Че там? Не стробов и Михалок, какой-то Михалок непонятно Блядь, как там, Джеки Чан двери открывал. никак ты не умеешь да блин ну где еще одна книжка ну и где все прыгать он не умеет я не смогу там посмотреть даже запрыгнуть Так да, ключ еще надо два ключа найти как я один только ключик видел и все больше нету за машиной может быть тут в gtx ну в смысле Нету и все, что ты сделаешь Часы такие огромные, прикольные Не бойся, больно не бойся. Угу, конечно А что там еще написано? Ключ там, где волк Там где волк? А где волк? А волк вроде бы здесь был где-то Вот волк, кстати А почему? Маски -шоу вот, а, вот Вот ключ еще Взял ключ, стал нормальным человеком вот ключ, оказывается. Охренеть. А -а -а неправильно. Неправильно. Правильно. Правильно? Неправильно. Так что за хрень-то? Так а как так-то? Ну, animales... угу, конечно. Опа, все, Красиво. Ну, допустим, хорошо. Од одна книжечка у нас есть. А где еще ключ? Еще один. Где? В Корсаре? Музыки? А ч ⁇ музыка такая? Не слышно почти. Хочу, блядь, наградь, а бэмэ. а бэмэ? Хорошая музычка. Такая она мне не, пом не поможет вообще. Мне не помогает что-то. В поисках ключа эта музычка не поможет нам. Нажали. Тут надо искать реально по сказке. Мы тут... Бля, ты пугаешь? Дебил. Я реально думал, он сейчас выбит дверь. Все заново придется переигрывать. Ты ч, охренел? Там музыка приехала. Это за мной? Это выруби эту хуйню! Задолбал меня. И ты тоже мне тут вечно мозги морочишь, блин. Сваливай, дядя, вс, не открою ничего. Угу, не буду. Там вот что-то в кассете и ой в этом фотоаппарате что-то есть. Ну тут только ну, хрень какая-то, ну в смысле. Ну нет больше нету, серьезно, я не знаю как тут все, весь дом перевернул, ничего не найду. В компуктере может быть ключ спрятал, ну что нет, как нет, без понятия. Надо на все нажимать, на все просто все, что тут есть, даже трусики, надо их тоже нажимать, потому что тут может быть есть какая-то подсказка. Паутинкин, но здесь нету. А нет, книжка есть. Не нужно менять себя ради кого-то, нужно менять носки. Ну, все правильно, все правильно тут сказано, я читаю. Биты. Сейчас я тебя сейчас открою биты по лицу дам, серьезно. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, не хочу это слушать. Так, а ну-ка. А, у меня уже 10 книжек есть? Есть! Я собрал! Вот ключик долгожданный. Наконец-то! О, годовой запас сахара и ножницы. Нормально, нормально. А зачем, кстати, вот это вот было раскладывать? Я же вроде бы и без этого все сделал. Ну окей, допустим, я так сделаю. Хорошо. Я разгадал, Да? Или нет? Вот типа две снизу и две... С... Или... А, там, ага, сейчас... Сейчас переделаю. Вот так вот он имел ввиду, да? Да. Лом! Диплом безработного. Круто. Просто круто, реально. Так, давай посмотрим, что там у него. Да, кислотой это, короче, очень хорошо было замазывать, но уже поздно, я сваливаю. Извиняйте, У я ухожу. Так, что тут? Медицами рубишься в Counter-Strike? Ну, не совсем. Uh, Вооруженные силы пред... предложат вариант получше. У нас все реально. Uh -huh. И умирать ты будешь тоже реально. Выясни лично. Для кого? Ага, сейчас. Давай. Родина мать зовет. Это в принципе уже не интересно особо. Это уже все знают. Uh, в... В... В... В... В самый шикарный автомобиль. Хочешь прокатиться? Нет, спасибо, откажусь. Армия отличная школа жизни. Uh -huh, конечно, очень отличная. Она без, без промаха а тебе слабо? Нет, я просто сваливаю. Ты нужен своей стране, а стра, стране, стране, стражи. Э, в яркое солнце, бодрящий ветер и соленые брызги. Море тебя ждет. Ага, только ты будешь в Якутске. Хочешь? Да и хватит уже одно и то же мне да. предлагать. Дебил. Ты все равно пойдешь служить. Ну, это, кстати, правда. Не затягивай с призывом. Понятно все. Поэтому я не буду при призывать в себя. Глазок сломан. Но это страшно. Ты, ты че сюда пришел? Закрывай дверь я, быстрее. Ага. Все, молодец, закрыл. Все, а ты там будешь навечно сидеть. Э -э -э -э -э, перехитрил. Но я ему, кстати, дверь не открывал еще. Чтобы понимали. Если там кто-то открывал, то я не открывал. Так, а он откроет дверь? Не ждал, сука. Ох ты, бляха, дядя, ты чё делаешь? Ни хрена себе ногой уебал. ё ее, блин. Руками вот так взял и бакнул. Нежданчик. А что он там дверь нашел вторую или чё? Получил пробитие, отправил в казарму. Нет, я отправлен на пол, короче, и нокаут. Нет, это очень плохо, кстати. Я даже не заметил, что он дверь открыл. Ты, ты понял? А как выпить? А, выпить, вот. Побежали. Ой-ой-ой, это плохо. Ну, он просто вроде бы идет пока что. Да, сука, стой уже. Нет, я, я сука, не стой. Я, сука, пошел. Ты задрал, реально, дядя. Так что ли, не хватает? Вот ты попался. Да как он такой быстрый? Почему? Он тоже на вы нашел и выпил. Да что за хрень? Не, походу мы это не пройдем никогда. Дешевка, ты дешевый подлец. Я дешевка? В смысле? Ты не охренел? С ну как так? -то? Ну как это проходить-то? Ну в смысле? Он быстрее меня ходит, даже под действием энергетика. Он охренел. А, shift, вот! Я дебил, я shift не нажимал. Конечно, это я дебил. а я теперь уже не могу. Нет, не хочу, иди в жопу Я побежал, короче Конфетки сам пожрёшь, у меня и так уже ожирение, я бегать не умею Нормально, без энергетиков Да чё он, блин, такой быстрый, я не понимаю Ничего нет, это, это наевало. Я понял, сваливаем В смысле? Это лучшее, что я пил в своей жизни Угу Угу, конечно, лучшее Сейчас поевал, получишь и всё Лучшее будет закончиться. Я и таких, как ты. Да что это бесконечный лабиринт будет, или чё? Где эта корочка сраная? Опять заскамели меня, да? Не-не-не. Я, Не -не -не. я сваливаю. Я решил от тебя сбежать. Вот чё. Вот чё я решил. Я решительный, реально. А я очень решительный, кстати. Напиток БОГОВ закончился, как это меня сейчас убьет? Напиток богов мне спа должен спасать вообще-то, а не убивать. Нет, нормальные чуваки не берут повестку. особенно таких дебилов, как ты. Блин, а где еще тогда? Где еще напитки? И эти все срани. Да что ж такое, бесконечный, что ли? Реально? Где-то где звук есть. А что, все это, все или еще будет? Тебя да нет, вообще не заждались. Я Не-не-не, не ловил. Да блин, это... Да в смысле? Я первый по кругу. Да как закончился? Он меня реально может догнать? Походу, да. Да блин, один кусочек не остался. Ну какого хрена? Один кусочек остался, мужик! Мог бы немножко отдохнуть и посидеть. Ну почему ты такой дебил, а? Подожди, а такое? А сколько надо вообще, я забыл. Блин, вообще бред. Так, дядя, сваливай. Сколько мне надо этих карточек? Десять, что ли? У меня шесть. Да как? Ч еще четыре надо, где Мы Вот их положить можно сюда. Восемь. Восемь частей надо, восемь. Охренеть, восемь аж. Так тут ловушка вроде бы, я помню. Я не пойду, там ловушка. Нет, я туда не пойду. Да, сука, блин, такой стой, мне надо еще, блин, возьми две карточки. Блин, даже не понимаю, куда мне идти сейчас, реально. Так да как? Я уже запутался, серьезно. Она где-то здесь? Нет. Меня Ты меня уже разозлил полностью Я взорвусь От злости Казарма. Нет Я баночку не выпил Стой, иди нахрен, сейчас баночку выпил Потом вернусь. Реально нет банок, я не знаю где их брать уже Они все закончились Я все энергетики выпил Ты сейчас сдохнешь, блин, реально Сердце не выдержит столько энергетиков Пьет, пьет, пьет, пьет Пьет, пьет, пьет, пьет, пьет. Вот. Хорошо. А где... А где еще одна часть? Последняя. Я и таких, как да ты. где? Блин, реально не знаю, где последняя часть. Ты решил меня Даже не, зв... не звенит ничего. Вообще жесть. Од... Последняя бутылка осталась, дядя. Вообще без понятия. Вот, где-то здесь. Вот она. Последняя. Нету! В смысле нету? Где бухло? Все, мне жопа. Он идет за мной. Нет. Нет! Ты решил меня Все, давай, чуть-чуть осталось. Все. Дядя, ты сваливаешь. Все, открывай быстрее! Быстрее открывай, я сказал. Дебил, он за мной идет. Все, сваливаем. Е, пошел в жопу, Армянин, военник, ты там сидишь теперь, Комиссарович, все, ты уже просрал, не понял, че за хрень, что-то не понял. Э, это чё за в смысле, я туда-сюда хожу. Не понял. Думал, я тебя не переиграю. Нет. Я тебя э! Куда? Тебя Куда она уехала, в смысле? Сейчас еще это уедет, я вообще охренею Нет! Чего? А это так должно было быть? А, это был сон, ⁇ ёпта я испугался все заново переигрывать. Так уже утро вроде бы почти. Мне в школу надо идти, наверное. Привет, сексуалка. Кто? Гитерекссексуал? Гитероэксексуал, короче, он. Так двери надо закрывать. Или он взломал ее? Не, ну я не знаю, чему их там учат в этой военке. Они ему это и уже двери научились взламывать пальцами. Спасибо за прохождение игры. Нет, что, в принципе. Ну, а кто разработчик? Пиротехник какой-то. Все испугались решифрироваться. А, ну, все правильно, да. Ну, какой-то тоже, наверное, военный озвучил и все. Пользуюсь случаем, хочу передавать. Спасибо. Новая игра. Да, нет, все. Я уже новой игры не выдержу просто. Мне это и хватило вот прям вот так вот. Вот так вот даже выше. Правда, них еще ни у кого не получалось вот так убегать, как у нас. У всех получается просто вот так вот. Открывали двери и все. И заканчивалась их нормальная, адекватная жизнь. А наступала жизнь очень плохая в казарме, вот как он сказал, да, с пацанами, которые как... не очень рады тебя ждать. Короче, если вам видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы получить больше возможностей. И вы дадите таким образом мне снимать видео чаще и качественные такие вот игрушки. Все ссылки в описании под видео. Заходите, вступайте, спонсируйте, делитесь видео с друзьями, обязательно. На этом все, я всем желаю удачи, встретимся в следующих сериях, прохождениях, и всем пока-пока.